Все, когда его купил, его Ни угора, я не знаю, что ты угора, я... Ты угора, я я понял. Что? Я понял его. Я его понял его. Человек, дай его. Дай его. Дай его. Дай его. Дай Дира, поделю, поделю, поделю, поделю, Ее поддерживаем. Ее поддерживаем. я Пока. Я упадял в лес, я укорчился. Все, я Дело по делу. ты у Я подею Я в Ну Я Что? Ты его его? Когда ты не помнишь? Да.